Здорово, братишка! Сегодня мы будем открывать 140 наград в Браулпасе. Вот залетает 140овая награда, и сейчас, конечно, мы купим Браулпас, потому что без него у нас сейчас 70 и полетели. А перед началом я бы вас хотел попросить прожимать лайкосик, потому что я старался и подписаться на канал. Ну что ж, мы начинаем собирать гемасики для того, чтобы Купить этот боевой пропуск Конечно, я мог бы его купить э, э, Не покупать, а покупать э, купить следующий То есть, э, э, я выпил Сэма и без брал Пасса Что меня больше всего разочаровало Вот Ну, э, так Самое главное, я хочу прокачаться Итак, мы покупаем Барвел Пасс 169 гемов отдаем его уля. У нас все 140 уровней сейчас будут открыты обязательно скриншотик на память и так еще у нас за прошлый сезон 21 мега ящик ой ящик большой путаюсь уже немножечко так мы диспирата пока получаем диспирадо Поко. у меня уже скин на него есть какой-то там так ну я сейчас проверил если сэм открыть то нам просто большой ящик дадут я понял и получаем скин цезарь сэм ну что ж, давайте начинать. Большой ящик. Первый полетел. Ой, сколько же я копил этот. Брал пост, наверное, месяц. Может, больше чуть-чуть. Обалдеть, сколько залетает. 70 с большого мега ящика. Смать с этим можно. Так, кстати. Мне надо прокачать... Мне надо прокачать... Нового бравлера до 9 уровня, чтобы пассивка выпала на него. Вот, да, газ... Полетели. Так, я прокачал его, вкачал и на кольта немножечко. Все, полетели прокачивать до девятого уровня, чтобы нам и пассивка, и гаджет выпал. Интересно будет. Все, девятый уровень на Сэма и на Гаса. Все, полетели открывать. Все вообще сейчас откроем, чтобы у нас и пассивки выпадали, и гаджеты. Интересно будет. У нас выпадает уже гаджет. Куча очков сил выпадает. Ребят, у нас а, уже... О, уже пассивка выпадает. Вообще крутяк. Мы, на моем аккаунте почти все 10 уровня а, Чтобы быстрее все это прокачалось, мне надо качать на 11 уровне а, 10 персонажей. Потому что... А, ну, Соответственно, больше выпадет на других, чем на него. И у нас пин-пак дает вот такие вот пинчики. Амбер, Эш и Спайк. Интересненько. У меня на Спайка вроде бы выпадало. На Амбер тоже. На Эш вроде нет. Давайте проверим. На Спайк кусика. Вот он. Так, ну да, у меня выпадало... Такой вот пинчик. Злющий Спайк. И лайк. Уже неплохо. Эш, вроде бы. Амбер, точнее, амбер. так У нас, видите, есть некоторые пенсики. Прикольно смотрится, конечно. И эш, вот этот веселенький такой. Ну, прикольно в целом. Хотели сразу открывать другие. Ящики. Мы даже не открыли и половину, уже прошло 4 минуты практически. Кстати, кто заметил, сколько у меня в начале было голды? Я вот не заметил. Напишите в комментариях. Ого, ищу гаджет упадает на Сэма. Неплохо. Это, это, это топовый гаджет самый, который есть, по идее. Спрейчик новенький. Еще очки силы. Что-то маловато сыпет на бойцов по 12. Что это такое вообще? Что это за бред? С большой ящика 12 очков силы. 31 монета. Что это такое вообще? О, нормально. Ну все равно по очкам силы вообще что-то слабо. Что они сделали? О, новый гаджет. На газа. Вот этот самый топовый гаджет, кстати. Второй похуже. Этот первый, который наносит урон, он реально спасает ситуации некоторые. Ну вот он. Нас само берем. О, неплохо, кстати, с него выпадает. Походу, специально так сделали. Тут значки собираем. Ну, такой, конечно. Я все равно не всеми пользуюсь, поэтому не особо интересно. Напишите в комментариях, прошли ли выбрал пас и покупали вы его вообще в целом. И... Или планируете купить? Интересно. Обалдеть. Только голды выпадает. Да, мы больше чуть-чуть, на чуть-чуть больше прошли половины брал пасса. Круть, а Коль, кстати говоря, добивается до 11 уровня. Еще 126 выпадает с мегаящика. С ума сойти. Можно на Еву. Отдать очки силы. Вот еще один спредчик О, хороший мигаящик. Дал много очков силы. Это здорово. Что нам упадает. Еще... Неплохо, неплохо. Мне кажется, еще один брау пас, и я докачаю всех до 11 силы. Ну, хотя бы до 10. Хотя бы до 10 докачаю. И это будет уже классно. Я уже хочу, чтобы у меня все персонажи были 11 уровня. Ну, хотя бы 10. Да, что-то между этим. Это уже сколько прошло с тех пор, когда добавили 11 уровень? Год, наверное? Или даже больше. Я до сих пор... И, на... и не наполовину флаг сделал. <клес> О! Новая звездная сила. Это хорошая сила. Кстати, наверное, единственная звездная сила. О, еще гаджет сразу же выпадает Вот этот второй, который. Тут У нас же не добавили вторых пассивок на персонажа новых, правильно? Ну да, наверное. Не добавляли еще. Сейчас посмотрим в конце. Итак, 61 уровень. Осталось 10 уровней пройти. Еще Су-48 выпадает. С ума сойти. На Кольтецкого упадает. Кольта бы добить до 11. -го. Что, собственно, и сделаю. Да. Все, у нас культик отправляется, Так сказать, в хранилище. монет, какой, какой кайф! Ой, какой хороший ящик в конце дали. И пин еще один. ленчик на и спайк, еще раз спайк выпадает, обалдеть! И на ляончика, блин, класс. -кру круто, клоусно. Что я хотел сказать вообще? Так, на ляончика у меня, кстати, выпадал там какой-то леденец. И на спекусик. Так. И на Нане еще есть. На Нане, на Нане. Вот она. Вот такой вот веселый робот. Итак, у нас остается еще 21 большой ящик. Давайте откроем. Что же там, интересно, выпадет? По идее, мне еще должно выпасть пассивка на э, газ. Или гаджет на... Или гаджет на Сэма. Вот я уже не помню, что должно быть. Еще очки сил упадают. Тут уже не важно, куда кидать. Просто кидаем вообще в любую. Опа. Да. Э на Сэма. Звездная сила. Оказывается. Еще одна. А, на Сэма две. Дв две пассивки выпало. Я что-то уже забыл. Да. три больших ящика. Что-то быстренько мы их открыли. У меня же пальцы устали открывать, кстати говоря. И у нас 11500 монет. Видите? Полетели прокачивать наших бойцов. Бравлеров. До десятой силы. У меня тут их очень много. Вот он, пассивочка. Да, одна единственная на Гаса И две пассивки. И два гаджета на Сэма. Нормально. Полностью зафулили. Полетели прокачивать Скуйка. Десятый полетел. Ева тоже 10 уровня. Джеки 10 уровня. Эль Прима 10 уровня. Вообще супер. Остается 6 бравлеров до 10 силы. И это будет уже наполовину прокачанный аккаунт. Ну, как? Почти. Так, ну давайте потратим все эти очки силы на бравлеров 9 уровня, чтобы они добились до 10 и там уже будем просто прокачивать серьезно на одиннадцатый добивать все. Как же это все много и долго, но это все равно путь и он очень интересен тем, что тем, что этого надо добиваться. Так просто не получится прокачать ни что и ничего. Отис Ага. джанет эти грома добьем гром на 10 уровень уже можно вкачать так котис на один на десятую силу так у меня нет ну, 4000 монет так что мы можем прокачать только двоих Молодец. Блин, надо было Бонни прокачать. Ну ладно, в следующий раз прокачаю. Все равно скоро будет какие-нибудь квестики, испытания, то оттуда мы и заберем монетки и там подобное. Так что будет интересно все прокачивать дальше. Можем добить либо Гаса, либо Сэма до 10-го, прям спокойненько. Там еще 500 очков сил. Сэм и... Давайте на Сэма. Мне больше Сэм нравится. Как персонаж. Вот и все, ребята. Мы вкачали очень много параллеров. Просто суммарно даже посчитать не смогу. У нас остается 4 всего лишь до 10 уровня. Вот и все, ребятки. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.